Здравствуйте дорогие друзья меня зовут Артур Роуз и в этом видео мы поговорим о том как зарабатывать и как раскрутиться в YouTube. Это видео будет полезно для тех кто занимается авторскими и серыми каналами, а также дорвейными каналами. Желаю приятного просмотра и так поехали. Чем же суть заработка на YouTube? На сегодняшний день на самом деле их очень много, но я выделяю 4. Итак, первый это монетизация, то есть вы скажем ведете авторский или серый канал, публикуете видеоролики, а YouTube в ваших видеороликах встраивает свою рекламу. Рекламодатели платят YouTube за рекламу, а YouTube делится частью прибыли с вами. Следующий метод заработка это партнерские программы. Но на сегодняшний день их просто массы. Третий вид дохода очень серьезный это продажа каких-либо товаров или услуг. Тут тоже масса вариантов. Ну например один из самых серьезных. Скажем вы владелец какого-то традиционного бизнеса. Возможно у вас есть магазин, возможно у вас есть салон красоты или вы скажем держите какую-то кофейню или продаете цветы абсолютно неважно. Помимо того что вы зарабатываете на своем традиционном бизнесе вы можете очень много заработать на том что вы можете продавать информацию о бизнесе которым вы занимаетесь. То есть вы можете продавать либо франшизу либо какой-то инфопродукт который будет содержать информацию о вашем бизнесе. Желающих будет массы. Ну например скажем вы владелец кофейни желающих открыть на сегодняшний день свою кофейню или свой магазин очень и очень много. Дело в том, что в таких странах как Россия, Украина и во всех других странах СНГ на сегодняшний день в YouTube конкуренции очень мало. Ее почти просто нет и если создавать канал с целью продаж например информации по тому или иному бизнесу то вы в любом случае преуспеете. Если кстати кому-то это интересно у вас есть традиционный бизнес и вы знаете его и у вас получается на нем зарабатывать и вы бы хотели повысить свою прибыль открыв YouTube канал который вам будет приносить дополнительно массу денег за счет того что вы будете продавать свои знания то я вам предлагаю свои услуги. Но чтобы узнать поподробнее напишите мне об этом в контакте. Ссылка на мой контакт будет ниже под этим видео. Также могут быть продажи любых других товаров. Ну скажем допустим тот же самый EPN AliExpress партнерская программа то есть она попадает и во второй и в третий пункт сразу. Либо это может быть продажа каких либо товаров которые вы можете доставить по почте ну скажем например по России. Либо если у вас даже есть ресторан и вы работаете только в одном городе в любом случае завести свой YouTube канал для брендинга для того чтобы люди видели кто вы такие и что вы вообще существуете. Естественно это очень положительно скажется на вашем бизнесе и повысит ваши доходы. Ну и последний вид заработка это прямое спонсорство. То есть скажем у вас YouTube канал про то как раскручиваться в инстаграме. И вы довольно таки много выкладываете видео на эту тему. Причем не важно это авторский канал или серый канал. Но вы выбились в топ или скажем в похожие видео и набираете определенное количество просмотров то в этом случае вы можете зарабатывать на прямом спонсорстве. То есть есть какая-то компания которая имеет какую-то программу или приложение для раскрутки инстаграма. А ваш канал про инстаграм вы можете предложить им прорекламировать их в своих видеороликах. Но в основном если ваш канал начинает набирать определенное количество просмотров то прямые спонсоры быстрее найдут вас сами. Ну вот дорогие друзья вот такие 4 жирных вида дохода на YouTube. Но еще раз повторяюсь на самом деле их намного больше. Я просто выделил самые самые жирные самые доходные. Неважно, какой канал вы ведете — авторский, серый или Дарвин. В начале у всех у них одна и та же проблема — это раскрутка. То есть, когда вы создали только что канал. Его очень тяжело раскрутить именно в начале, в самом начале. Ну например это как с ракетой которая взлетает в космос. Для того чтобы ей взлететь она тратит 80% усилий и для поддержания полета ей уже достаточно всего лишь оставшиеся 20% усилий. Так и здесь дорогие друзья в начале тяжелее всего. И что с этим можно сделать я сейчас вам расскажу. И в раскрутке нам поможет абсолютно бесплатный сервис YouTube Monster. Но, дорогие друзья, прошу вас не путать. На сегодняшний день название YouTube Monster используют просто множество компаний. Под таким названием кто-то продает свои инфокурсы, кто-то продает программы, даже сервисов несколько. Я говорю конкретно про тот который вы видите сейчас на своем экране. Ссылка на данный сервис будет в описании под этим видеороликом, но о ссылке мы еще поговорим немножко позже. Там есть небольшой нюанс, а сейчас я специально вместе с вами пройду регистрацию и покажу что стоит из Использовать в этом сервисе, а что нет. И как из этого сервиса извлечь максимум пользы. Итак для того чтобы зарегистрироваться в данном сервисе нам нужно нажать на вот эту кнопочку Google+. И если вы уже зашли в свою Google почту, то есть почту Gmail от своего YouTube канала, тогда вы сразу же попадаете в этот сервис. И если же нет, то вам просто нужно зайти в свою почту. Итак, а теперь давайте разберемся в данном сервисе. Итак, слева у нас находится меню. И мы сейчас находимся на первой вкладке Панели управления. Первый раздел коины это местная валюта. Коины вы можете заработать абсолютно бесплатно выполняя задания сейчас я об этом расскажу либо вы можете приобрести их за реальные деньги. На эти коины вы будете заказывать на данном сервисе раскрутку своих YouTube каналов. Следующий блок это коэффициент умножения при заработке. То есть например за подписку на тот или иной канал скажем вы примерно получаете 100 коинов. Если у вас стоит коэффициент 1,2, то вы будете получать не 100 коинов а 120. Понятно то есть это коэффициент на который умножается ваш заработок коинов. Если допустим за лайк вам скажем платят также 100 коинов и у вас коэффициент стоит скажем 1.7 тогда вам будут платить не 100 а 170 коинов. Этот коэффициент можно увеличить для того чтобы его увеличить нажмите на кнопку увеличить и мы сразу попали в меню на вкладку уровень. Смотрите в данное время наш уровень 1.2. Нам пишут из чего он складывается. Стандартный уровень это 1 и нам еще дали 0.2 коэффициента бонусных. Также вы когда зарегистрируетесь по моей ссылке вы также получите бонусный коэффициент. Также можно получать коэффициент за рефералов, приглашая друзей в данную систему. И можно получать коэффициент за просмотры видеороликов. По рефералам и по просмотру видеороликов какой именно коэффициент вы можете посмотреть вот в этих двух табличках. То есть, скажем, если вы пригласили 10 рефералов или 5 друзей то вам добавится 0.1 коэффициент. Ну скажем вы пригласили 5 друзей и просмотрели 500 видеороликов. И у вас уже будет не 1.2, а 1.2 плюс 0.1 и плюс еще 0.1. И получится 1.4. И когда вы будете дальше делать те же самые задания, то ваш доход будет умножаться на коэффициент 1.4. Также дорогие друзья, можно получить дополнительный 0.1 коэффициент за то, что вы просто вступите в группу. Для того чтобы вступить в группу вы нажимаете на вот эту кликабельную надпись нашу вступайте в нее и после этого нажимаете добавить ВК и копируйте в адресной строке ссылку на ваш контакт. Здесь написано проверка проходит два раза в день. То есть это значит что сотрудники два раза в день проверяют состоите вы в этой группе или нет. Поэтому советую когда вы добавитесь не выходите из данной группы иначе вы все равно потеряете коэффициент. В принципе вступить в эту группу не проблема. Читать ее или нет это уже ваш выбор. А вступить это легко. Я бы советовал это сделать и получить бесплатно еще 0,1 коэффициент. Итак, теперь возвращаемся назад в панель управления. Следующая табличка показывает, сколько у вас есть рефералов. Если здесь нажать на подробнее, мы попадаем влево в левое меню на вкладку ⁇ Рефералы ⁇ Здесь у вас есть две ваши ссылки которые вы можете давать друзьям и когда они будут регистрироваться по данным ссылкам то они будут числиться у вас как ваши рефералы. Им же выгодно быть вашими рефералами потому что когда они будут регистрироваться по вашей ссылке они будут тоже также получать бонусы. Здесь справа будут показаны ваши рефералы их логин, дата регистрации и сколько они просмотрели видео, сколько они заработали коинов и если они будут покупать коины за деньги то также будет видно на какую сумму они купили. Итак возвращаемся назад в панель управления здесь мы видим наш баланс в данном случае на счету 0 рублей здесь можно пополнить и снять. Итак здесь можно нажать любую сумму и нажать кнопочку оплатить. После этого система предложит вам массу способов. Я уверен вы найдете здесь тот который вам подойдет больше всего. Итак я вернулся назад Теперь смотрим следующая вкладка это WebMoney, следующая вкладка это купить уровень. То есть можно приобретать различные уровни за деньги, но выгоднее всего их покупать на 6 месяцев. В зависимости от уровня вы получаете определенные бонусы. Ну например за 660 рублей на 6 месяцев вы получаете скидку 45 процентов. И ежемесячно вы получаете 10 тысяч коинов. Также вы получаете заработок от рефералов теперь уже 15%. Плюс к вам добавляется бонусный уровень 1%. То есть если у вас был там 1,2, то плюс 1 будет 2,2. ,2, то есть все ваши заработанные коины будут умножаться на коэффициент 2,2. ,2. То есть теперь, когда вы будете подписываться, вы будете получать не 100 коинов, а 220. Ну и то же самое на Premium Pro и Premium VIP. Тут различие именно в коинах, именно в процентах заработка и в коэффициенте. Следующая вкладка это мы можем посмотреть курс коина. На сегодняшний день 1 рубль это 200 коинов. Когда вы приобретаете коины на 100 рублей вы получаете 20 тысяч коинов плюс 1000 коинов в подарок. Если на 300 рублей то это 67 тысяч то есть из них 4000 это подарок. Если на 500 рублей то 8000 подарок и на 1000 рублей 238 тысяч коинов. А сейчас, дорогие друзья, я прошу вас запомнить число. Если мы с вами обменяем 3000 рублей на коины, то получится 718 тысяч коинов. Запомните это число нему мы еще вернемся немножко попозже. Следующая вкладка это история. То есть тут будет история ваших покупок если вы будете их делать. Итак возвращаемся назад в панель управления. Здесь показывается ваша активность за последнюю неделю. Сколько у вас было просмотрено видеороликов. Здесь показывается ежедневный бонус. Для того чтобы получать ежедневный бонус в подарок коины нужно ежедневно просматривать 50 видеороликов. Делать это можно абсолютно на автомате. Сейчас я об этом расскажу. Здесь также у нас есть группа Вконтакте, Здесь конкурсы, новости сайта и ваши последние действия. Итак, а теперь давайте поговорим о том, как зарабатывать вот эти коины абсолютно бесплатно. На сегодняшний день есть три способа. Способ первый, абсолютно автоматический. Вот здесь в правом углу есть кнопочка ⁇ Запустить YouTube клиент ⁇ Вы нажимаете на нее, открывается дополнительное окно. Здесь видно ваш коэффициент умножения сколько вы видеороликов просмотрели и ваш баланс. После этого вы нажимаете кнопочку запустить и система автоматически будет открывать видеоролики и будет их просматривать. Для того чтобы это происходило все в автомате и вас не отвлекало вы просто можете выключить этот звук и свернуть данную вкладку. Но друзья прошу вас обратить внимание все предыдущие вкладки закрывать нельзя. То есть данную вкладку, вкладку YouTube-клиента и самую первую вкладку, где мы зашли в наш аккаунт. Все три вкладки должны быть открыты. Но вы можете использовать для этого отдельный, например, браузер, просто его свернуть, выключить на нем звук, и у вас будут автоматически набираться просмотры. То есть вот пока я с вами разговариваю, автоматически происходят просмотры. Тут есть важный момент, друзья данный способ эффективнее всего применять когда вы допустим сидите работаете за компьютером делаете какую-то работу или вы можете делать как я например включать данного робота на ночь. В чем эффективность данного метода потом же вы также будете набирать себе просмотры, друзья смотрите вы должны понять что суть вся в том что не робот просматривает ваши видеоролики а такие же люди которые есть в этой системе как мы с вами. И в этом вся соль. Именно этот принципиально важный момент определяет успех. То что ваши видеоролики также будут просматривать люди. Не важно то что они не видят. Не важно что они сворачивают браузер. Но YouTube видит то что ваш ролик смотрят реально живые люди. и Именно это помогает раскрутиться каналу. Приятным моментом является то что когда люди просматривают ваши видеоролики, то также они просматривают рекламу если у вас на канале включена монетизация. Это тоже приносят какие-то деньги. Но это не самое главное это просто как небольшой бонус. Вот кстати пока я записывал видеоролик у меня накрутилось 37 просмотров. Ну а сейчас я выключил робота чтобы он на нам не мешал. И смотрите у меня было 500 коинов теперь у меня 804 за 37 просмотров. Для того чтобы получить ежедневный бонус система показывает что мне осталось просмотреть 13 видеороликов. Также обратите внимание там где написано ваши последние действия мы видим что у нас появились 5 последних наших действий. Тут написано что мы просмотрели видеоролики сколько времени мы его смотрели и сколько коинов мы за это заработали. итак это был первый метод автоматического заработка коинов. То есть мы запускаем вот этот YouTube клиент и он автоматически просматривает видеоролики. Есть еще два других метода они уже требуют вашего времени но они приносят намного больше коинов. Вам нужно пройти во вкладку выполнить задание Coin. Когда мы прошли в эту вкладку мы здесь видим два задания. Первое это подписаться на чей-то либо канал и второе это поставить лайк. Здесь обратите внимание есть надпись на ней написано внимание создайте новый аккаунт и с него подписывайтесь лайкайте каналы видео. Для того чтобы потом не отписываться. Грубо говоря они будут забирать коины или могут просто вас забанить. Я бы тоже рекомендовал вам если у вас авторский канал для данной системы завести отдельный канал. Если же у вас серый канал или дорвейный то не парьтесь. Подписывайтесь на всех подряд и лайкайте все подряд. На авторском канале просто не очень будет удобно, если вы, скажем, подпишетесь на пару сотен каналов, потом искать свои каналы, те, которые вы любите смотреть. А на серых и на дорвейных каналах это не особо заботит. Но в общем, в любом случае вы можете для этих целей завести просто отдельный аккаунт. То есть вы завели отдельный аккаунт, зарабатываете на нем коины, а когда вы будете тратить, вы их уже можете потратить куда угодно, на любые каналы, на любые видеоролики. Итак, для того, чтобы заработать коины... Мы выбираем либо подписаться либо поставить лайк. Подписка нам приносит больше коинов чем просто лайк. Для того чтобы узнать цену нам нужно нажать получить задание. И вот мы видим что за одну подписку нам заплатят 100 коинов. Для того чтобы подписаться мы нажимаем кнопочку подписаться. После этого открывается второе окно. Я вот уже был подписан на этот канал. Если вы уже подписаны на этот канал то нажимаете кнопочку пропустить. И теперь когда попадается вам канал на который вы еще не подписаны вы нажимаете кнопочку подписаться. Очень важно дорогие друзья когда вы подписались подождите хотя бы 10 секунд иначе вам не засчитается данная подписка. И мы видим что написано вам зачислен бонус заходим в панель управления и видим что нам начислили еще 100 коинов. Хочу отметить друзья что система совсем новая и так как она действительно помогает сейчас на нее приходит очень огромное количество людей то бывает она немножко подвисает это абсолютно нормально. Если у вас случается что-то вроде вот этого то вы просто нажимаете предотвратить создание дополнительных диалоговых окон на этой странице нажимаете ok и просто можете обновить страницу либо вернуться в панель управления и вернуться на выполнить задание. Я думаю скоро данный сервис уберет этот баг. Также есть задание поставить лайк. Для того чтобы здесь зарабатывать вы нажимаете получить задание и мы видим что за лайк нам начислят 80 коинов. Мы нажимаем подписаться. Открывается видеоролик. Здесь мы ставим Лайк. Like. Если лайк like уже стоит, то просто нажимайте пропустить. Снова подписаться. Ставим лайк like и закрываем данное окно. И вот мы видим вам зачислен бонус. Вот таким простым путем 100 коинов мы можем зарабатывать за подписку и 80 коинов за то, что поставили лайк. Like. Грубо говоря если вы подписались на 50 каналов это 5000 коинов и если вы поставили 50 лайков это еще 4000 коинов и того 9000 коинов. Также не забывайте о том что вы всегда можете запускать робота и он будет просматривать за вас видеоролики и вы также будете получать коины. Как я и говорил в системе иногда бывают небольшие баги это абсолютно нормально я уверен что это все устранят но вот мы видим что за подписку нам давали 100 коинов а за лайк нам за место 80 дали 150 коинов. Так что если вы встретите небольшие баги не удивляйтесь это абсолютно нормально. Есть еще абсолютно бесплатный способ как получить коины. Для этого нам нужно просто кликнуть на ссылку акции. Тут написано что нужно сделать и условия. Например нам подарить 2000 коинов если мы просто сделаем репост группы. Для того чтобы попасть в группу нажимайте на вот эту ссылку тут написано что нужно сделать и после этого вам нужно сюда будет внести свою ссылку на свой контакт но дорогие друзья чтобы участвовать в этих акциях нужно посмотреть более 100 видеороликов иначе вы не сможете участвовать в этих акциях итак 2000 коинов мы можем получить за репост в группе 3000 коинов мы получим за то что вступили в группу вконтакте и также тот коэффициент 01 2000 коинов можно получить если перейти в официальную группу в фейсбуке и поставить лайк 3000 коинов мы можем получить за то что подпишемся на них в твиттере и 2000 коинов за то что сделаем репост их записи в твиттере и 10000 коинов мы сможем получить если сделаем видеозапись о данном сервисе. Ну и 5000 коинов мы получим если создадим тему или запись на любом форуме. Вот такие вот бесплатные методы как получить коины. А теперь дорогие друзья самое главное как же израсходовать коины и как добавить задание для того чтобы получить максимальный выхлоп. Ну для начала нам нужно перейти в меню на кнопку добавить задание. Тут мы можем выбрать сервис либо YouTube либо ru YouTube. Но про сервис ru YouTube мы не разговариваем. Мы говорим только о YouTube. Здесь мы можем накрутить просмотры, лайки и подписчики. Давайте начнем с подписчиков. Для чего вообще нужно накручивать подписчиков. Мы четко понимаем что в принципе те люди которые на нас подпишутся нам от них не будет никакого толку. Ну то есть они не будут смотреть наши видеоролики они не станут нашими постоянными зрителями. То есть это просто будет число. Но это число тоже необходимо если вы занимаетесь авторским каналом или серым. Если дорвейным каналом то накручивать подписчиков вообще нет необходимости. Если же вы занимаетесь серым каналом либо авторским то накручивать подписчиков в начале обязательно нужно. Объясняю зачем, если вы зайдете на какой-либо YouTube канал и там вы видите что на канале всего 10, 50 или 100 подписчиков, то на такой канал не особо то хочется и подписываться. Но естественно много зависит от самого канала и от контента который на нем. Но все-таки количество подписчиков также формирует оценку канала у нашего потенциального подписчика. Поэтому когда человек заходит на канал и видит что на канал скажем подписано 1000 2000 или 3000 человек то он уже понимает что на этот канал подписано немаленькое количество людей и если его заинтересовывает контент то он тоже подписывается. Поэтому в начале накрутить немножко подписчиков на сером и авторском канале имеет смысл. Для того чтобы накрутить подписчиков вы просто вставляете в первое окошечко ссылку на ваш канал. Здесь набирайте количество и после этого нажимаете кнопку добавить. Для чего стоит накручивать лайки? Лайки накручиваются для того чтобы также сформировать положительное восприятие у нашего настоящего зрителя. То есть когда он допустим смотрит ваш видеоролик если он видит что на ролике к примеру 1000 лайков то это также влияет на восприятие. И он тоже может поставить вам лайк. А чем больше лайков на вашем видеоролике, тем лучше продвигается ваш канал. Самый главный момент, дорогие друзья, что вы должны всегда помнить. Что подписываются на вас и лайкают вас настоящие люди, а не роботы. Поэтому YouTube это воспринимает положительно. И ваши видеоролики более лучше продвигаются, раскручиваются и набирают больше просмотров. Но самый классный инструмент, дорогие друзья, это просмотры. Просмотры есть смысл накручивать на любые каналы, будь это авторский, серый или дорвейный. Но тут есть важные моменты. Ну во-первых, когда мы накручиваем просмотры, мы вставляем сюда ссылку не на канал, а на конкретный видеоролик. Итак, сюда мы вставляем ссылку на наш видеоролик. Он автоматически сам загружает сюда название. Мы видим сразу что у нас подгрузился ролик, картинка появилась. Теперь мы должны задать время. То есть в зависимости от того какое время мы поставим будет увеличиваться цена стандартно входит 20 секунд. То есть когда люди будут открывать наш видеоролик. Точнее это будет делать вот этот вот YouTube клиент робот за людей. Но как бы по факту будет считаться как будто это человек. То он будет смотреть 20 секунд видеоролик и после этого он уйдет на другой видеоролик. Уже не наш а чей то другой. Мы можем поставить допустим 120 секунд. То есть 2 минуты. Но соответственно цена поднимется. Итак, давайте посмотрим. Если мы поставим 20 секунд. И сделаем количество, скажем, 100 просмотров. То цена будет 1000 коинов. Если мы сделаем то же самое, но уже не 20 секунд, а 120 секунд, то есть 2 минуты, то цена уже 6000 коинов, то есть в 6 раз больше. Так как время мы увеличили тоже в 6 раз. Итак, тут важный принципиальный момент, который нужно сейчас понять. От этого будет зависеть ваш успех. Во-первых, Видеоролик, который вы будете продвигать вот таким методом, лучше всего, чтобы он был не длинный. То есть, чтобы он был как можно короче. То есть, допустим, у вас на канале, неважно, это авторский канал или серый канал, про дровенный канал, мы сейчас еще поговорим немножко попозже. Так вот, на авторском и на сером канале у вас, ну, несколько видеороликов, да? Какой-то ролик идет час, какой-то ролик идет там 2 минуты какой-то ролик может идти минуту. Так вот чем короче видеоролик тем лучше почему объясняю. Если допустим ваш ролик идет скажем 100 минут то есть это час и 40 минут 100 минут для того чтобы было легко считать. И мы сюда скажем пишем что наш ролик нужно посмотреть 60 секунд то есть одну минуту. И вот эта одна минута из нашего ролика который идет 100 минут это получается 1% из 100. То есть ролик идет 60 минут мы заказываем только одну минуту просмотра. Значит по общим процентам наш ролик будет смотреть один процент из всей длины так как таких минут 100. Но если мы возьмем видеоролик который идет одну минуту и закажем раскрутку на все 60 секунд то получается видеоролик будет просмотрен от начала до конца, то есть все 100%. И для YouTube это принципиально важно. Именно этот процент будет определять, насколько высоко поднимется ваш видеоролик, насколько он сильнее раскрутится. Поэтому я советую брать на раскрутку ролики которые идут одну две минуты. А эти ролики когда раскрутятся они будут вам уже приносить и настоящие просмотры и подписчиков и все остальное. Также не забывайте если у вас включена монетизация то здесь вы еще можете зарабатывать деньги на монетизации. Теперь что касается дорвейного канала. Там видеоролики вообще короткие. Если вы не знаете ничего про дорвейный канал и как на этом зарабатывать. То сейчас на вашем экране появились две картинки. Если вы еще не посмотрели эти два видеоролика то вы потеряли очень многое. Я обязательно вам советую их посмотреть. Для того чтобы они открылись в вашем браузере, просто кликните прямо сейчас по этим двум картинкам, левой кнопкой мыши. И в вашем браузере откроется еще два видеоролика. И вы сможете посмотреть их позже когда закончите просмотр данного видеоролика. Ну а теперь для тех кто знает что такое дорвейные каналы. На дорвейных каналах у нас ролики идут по 10-20 секунд. Это очень классно потому что мы можем здесь поставить стандартное время всего лишь 20 секунд и наши ролики будут просмотрены на 100% так как наши ролики идут по 10-20 секунд. Для чего это нужно? Ну во первых на дорвейном канале. Мы берем низкочастотные запросы и высокочастотные запросы. То есть низкочастотные запросы это которые ищут где-то 100 раз в месяц и меньше. В принципе по ним как бы нет конкуренции. Но мы можем взять не только низкочастотные ключи, но мы можем взять и среднечастотные ключи допустим по 500 по 1000 просмотров. С помощью данного сервиса раскрутить эти видеоролики и они будут продолжать набирать просмотры. К тому же, дорвейный канал для того, чтобы начал набирать просмотры, данный сервис просто необходим. Так как, когда вы только создаете канал, дорвейный, серый или авторский, первые просмотры получить тяжелее всего. В самом-самом начале всегда очень тяжело. И это нормально. Поэтому вам просто необходим данный сервис. Теперь, по поводу того, если вы накручиваете просмотр. Максимум просмотров в час. Вот эта функция просто необходима для того чтобы YouTube понимал что это настоящие люди ну скажем вы заказываете 100 просмотров. Я бы на вашем месте сделал ограничение по 5 просмотров в час. Если скажем вы накручиваете 1000 просмотров то в час сделайте просмотров примерно 25. То есть у вас стабильно каждый час будут приходить по 25 просмотров. YouTube будет видеть что это стабильно, что ваши видеоролики смотрят почти на 100% и YouTube будет продвигать ваши видеоролики. Важно понимать друзья еще раз для дорвейных каналов это 20 секунд. А для авторских или серых каналов мы берем короткие видеоролики и ставим по возможности по максимуму времени. Если у вас есть возможность и коины ставьте как можно больше времени. Если такой возможности нет ставьте столько сколько можете. Но лучше всего ставить хотя бы 50% от ролика. В идеале конечно 100. То есть если ваш видеоролик идет 2 минуты минимум нужно ставить 60 секунд. Если ваш видеоролик идет 4 минуты то минимум ставите 120 секунд. Но если вы поставите ровно столько сколько идет ваш ролик от начала и до конца это будет иметь самый лучший эффект для вашей раскрутки. Теперь по поводу источника трафика. Тут есть три графы Google, поиск на YouTube и похожие видеоролики. Google нам ни в коем случае не нужен. Вообще это бесполезная функция. А вот поиск на YouTube и похожие видеоролики ⁇ это достойные две функции. Итак, почему я выделяю в первую очередь поиск на YouTube? А для того, чтобы это понять, давайте перейдем в статистику моего канала. Итак, дорогие друзья, мы находимся сейчас в статистике моего канала и смотрим, откуда у меня идет трафик. Первое 31 ⁇ 31% с похожих видео с YouTube. Второе 29 ⁇ 29% с поиска на youtube третье 9 и 9 процентов с каналов youtube посчитаем 31 плюс 29 60 плюс 9 и 9 69 и 9 процентов почти 70 процентов с youtube дальше 8 и 2 процента также с youtube с раздела в которых можно смотреть видеоролики то есть с рекомендованных видеороликов с главной страницы Получается 78% всего трафика идет с YouTube и так происходит почти на любом канале YouTube. Это важно понимать дорогие друзья что в принципе любой канал YouTube почти 70-80% всегда получает именно с YouTube. Не с Гугла, не с Яндекса а именно с YouTube. И только 20% это все остальное это Google, Яндекс, какие-то социальные сети и бла-бла-бла. Но 80% это именно YouTube. Поэтому нужно продвигаться именно по YouTube. Если ты досмотришь это видео до конца то немножко попозже я расскажу еще об одной программе которая творит просто чудеса. Ну а теперь возвращаемся к источникам трафика. Итак, тут мы можем выбрать поиск на YouTube и похожие видеоролики на YouTube. То есть мы можем здесь задать список в виде столбика который может состоять из 256 символов по каким ключевым запросам нужно продвигать этот видеоролик. Но дорогие друзья нужно понимать что ключевые запросы нужно анализировать не по Яндекс не по Яндексу и не по Гуглу а именно с YouTube. как это сделать мы поговорим немножко позже. Но таким образом мы продвигаем свой видеоролик по определенным ключевым запросам. И наш видеоролик после такой раскрутки будет постоянно получать просмотры по определенным ключевым фразам. Что касается Дарвейного канала, тут все просто. Вы можете нажать поиск на YouTube и вбить сюда ключевую фразу. Также можете нажать Google, так как на Дарвейном канале мы берем очень низкочастотные ключи и там конкуренции почти нет. Поэтому на один ролик на Дарвейном канале в принципе будет достаточно накрутить буквально 50 просмотров. То есть мы можем выбрать с вами Google количество 50 просмотров на один видеоролик и указать 20 секунд. Так как меньше указывать нет смысла все равно падать цена не будет и наш видеоролик очень короткий. И каждый видеоролик конечно же вы не раскрутите. Но я бы это советовал делать на тех видеороликах на которых по ключевым запросам приходится 500 или 1000 просмотров в месяц. Что касается поиска на YouTube тут в принципе достаточно накручивать на один ролик 5 просмотров, а ключ можно вбить просто то самое название которое у вас стоит в видеоролике. Да конечно это немножко заморочка потому что на Дорвейном канале очень много видеороликов но дорогие друзья я уже говорил как то что один Дорвейный канал нужно затачивать именно под один товар и когда вы в принципе здесь будете раскручивать хотя бы десяток другой видеороликов хотя на вашем канале тысячи видеороликов или не одна тысяча то все равно ваш канал получит неплохой начальный толчок и дальше он будет уже набирать намного больше просмотров чем ежели вы просто создадите канал и будете на него загружать постоянно ежедневно по 500 роликов. Но это продорвейные каналы. Теперь что касается похожих видеороликов. Это нужно для авторских и для серых каналов. Тут стратегия очень простая. Например вы ведете канал про инстаграм есть какой-то человек, который уже также ведет канал на YouTube про Instagram и у него очень много подписчиков скажем 1 миллион. Каждый его видеоролик набирает в среднем полмиллиона просмотров. И вот к примеру он сегодня записал какой-то видеоролик на определенную тему и у него уже набралось 5000 просмотров и должно примерно в среднем еще быть 495 тысяч просмотров. И как же нам отхватить кусок от этого жирного пирога. А все очень просто дорогие друзья. Вы записываете видеоролик на данную тематику. То что думаете вы. Делайте похожие названия описание и теги. И это нужно сделать как можно быстрее пока его видеоролик свежий. Пока он еще не набрал все просмотры. И сюда вы указываете ссылку на его видеоролик. Но не забывайте естественно тут вы также указываете по максимуму времени сколько вы можете. И ролик тоже должен быть не слишком длинный то есть в идеале ролик идет допустим 2 минуты он очень интересный информативный короткий мы допустим накручиваем на него 1000 просмотров ставим ограничение в час так как нам нужно срочно по 100 просмотров в час и указываем ссылку на тот видеоролик который выпустил тот автор у которого миллион подписчиков. После этого нажимаем добавить таким образом мы попадаем к нему в похожие видео. Вот такие на сегодняшний день методы раскрутки и заработка. Естественно не забывайте что у вас если включена монетизация как я уже говорил у вас будет идти также какой-то доход. Так как человек будет просматривать рекламу. Потому что когда он включает робота на просмотр когда будет идти реклама он не будет нажимать кнопку пропустить. Потому что все это происходит автоматом. Он просто сворачивает окно и занимается своими делами или запускает робота на ночь и также занимается своими делами. Поэтому рекламу люди у друг друга просматривают и все зарабатывают также на монетизации. Ну а теперь давайте вернемся к тому что я уже говорил по поводу того как сделать очень крутой пиар и очень дешево но не бесплатно. Помните мы с вами смотрели цену в магазине когда мы приобретаем на 3000 рублей коины мы получаем 718 тысяч коинов друзья 718 тысяч коинов на 3000 рублей теперь что мы можем с этими деньгами сделать так мы можем на 3000 рублей сделать 12 тысяч просмотров 12000 друзья просмотров по 120 секунд то есть тут можно во-первых зарабатывать деньги на монетизации. Конечно же, тут нельзя гарантировать, что вы вложили 3000 рублей и заработали там 30 тысяч рублей. Нет, я не об этом заработке. Я о том, что вы положили на этот сервис 3000 рублей, заказали 12 тысяч просмотров, получили свои просмотры и часть денег вернули с помощью монетизации. Иногда конечно вам будет возвращаться и больше 3000 рублей, но иногда и меньше. Иногда может вернуться там 500 рублей на монетизации к примеру. Это зависит от многих факторов. Но самое главное тут то что вы получаете тысяч просмотров по 120 секунд. Можно раскрутить пару видеороликов или можно залезть в пару похожих видеороликов. На сегодняшний день это один из самых лучших методов раскрутки на YouTube. Конечно вы можете зарабатывать коины абсолютно бесплатно либо если вы хотите все быстро и качественно но не хотите тратить времени на заработок коинов то вы можете их просто приобрести. Ну а теперь друзья поговорим о той программе как раз которой я говорил творит чудеса. Итак, что же это за программа такая. Ну во первых именно она позволяет вытащить ключевые запросы именно с YouTube. Как я говорил ранее то важно ключевые запросы вытаскивать именно с YouTube из Гугла или Яндекса. Поэтому, неважно, какими вы каналами занимаетесь, авторскими или серыми. Эта программа вам очень поможет раскрутиться и набирать большое количество просмотров. Итак, что мы делаем? Ну, например, мы создали авторский или серый канал, ну скажем, в бизнес тематике. И нам нужно опубликовать ролик на тему заработка. Что мы будем делать? Мы вводим ключевое слово или ключевую фразу. После этого нажимаем поиск и он нам сейчас выдаст именно тот список ключевых слов которые вбивают именно в YouTube. А как я говорил ранее 80% трафика идет именно с YouTube. Итак, вот нам программа выдала список ключевых слов в порядке убывания то что именно ищут в YouTube. Таким образом мы легко можем определить какое именно нам название видеоролика делать по каким именно ключевым словам. Также по этим ключевым словам можно продвигать дорвейные каналы. Они также легко копируются мы выделяем то что нам нужно и просто нажимаем копировать. Следующий важный момент и который меня радует больше всего. Когда мы сделали поиск по какой-то ключевой фразе то программа оценила всех конкурентов на данную тематику кто входит на сегодняшний день на первую страницу то есть на топовую позицию. И смотрите как интересно вот видеоролик это название это описание это теги. Тут у нас количество просмотров лайков комментариев и сколько у канала подписчиков. Так вот момент такой что чем более зеленый цвет тем значит это самое оптимальное. То есть если мы скажем вот тут теги видим что именно вот эти теги очень зеленые. Это значит то что в данной тематике эти теги если мы просто скопируем и вставим в наш видеоролик они продвинут наш видеоролик лучше всего. А чем краснее цвет тем хуже и таким образом мы уже не гадаем не думаем. А берем готовые это очень все упрощает и это сильно поднимает наши просмотры. То есть мы находим видеоролик у кого самое зеленое название. То есть вот потом находим видеоролик у которого самое зеленое описание. Вот и находим видеоролик у кого самые зеленые теги. Вот после этого немножко их корректируем подправляем то есть под себя, под свою тематику, где-то исправляем одно-два слова и публикуем видеоролик. И таким образом мы сразу попадаем вверх и набираем определенное количество просмотров. Самое, друзья, что классно, эта программа работает для всех стран. То есть, вы все понимаете, наверное что если вы зарабатываете на авторском канале на монетизации или на сером канале на монетизации, то больше всего денег платят за границей. И если делать серый канал, то лучше всего на английском языке. Так вот, друзья, если вы будете делать серый канал на английском языке, то вы будете зарабатывать в 10 раз больше, если вы будете делать тот же канал только на русском языке. Какая разница, какой контент копировать? На английском или на русском. То что вы не знаете английского языка это не проблема. Есть Google переводчик. А с помощью данного инструмента можно этот серый канал очень сильно и очень сильно продвинуть. Вот такой друзья на сегодняшний день крутой инструмент. Такая крутая программа, которая помогает в развитии как авторскому каналу, так серому каналу, так и дорвейному каналу. То есть благодаря этой программе можно делать бизнес в Instagram, то есть авторский канал там или серый да как конструктор. Собирайте самые лучшие детальки у тех видеороликов которые уже существуют и выпускайте свой. Данную программу вы можете приобрести у меня. Если вы ее приобретаете до 28.00. Октября то ее цена составит 990 рублей. С 28 октября до конца октября она будет стоить 1790 рублей. И с ноября 2016 года 2900 рублей. Друзья, прошу учесть, время я имею в виду московское, чтобы потом не было споров по поводу часовых поясов. Программа в интернете стоит намного дороже, даже той цены, которая будет после ноября. Количество программ ограничено, поэтому если хотите успеть ссылка на покупку программы ниже в описании под этим видеороликом. Когда вы пройдете по ссылке то вы попадете на Яндекс кошелек здесь вы вбиваете 990 рублей либо 1790. Дальше вы здесь в комментариях пишите свою почту на которую придет программа и выбирайте откуда заплатить с Яндекс денег или с банковской карты. После этого нажимайте кнопочку перевести. Если вдруг вы перевели деньги а программа закончилась а копии программы закончились тогда не переживайте ваши деньги просто вернуться вам назад. Вы потеряете только комиссию но в данном случае 9 рублей 90 копеек. Теперь друзья для того чтобы вам набирать рефералов в свою команду для того чтобы не мучиться ничего не объяснять просто берете свою партнерскую ссылку копируйте ее вы можете найти в ссылке рефералы после этого заходите на YouTube открывайте мой видеоролик который вы сейчас смотрите опускайтесь вниз нажимаете на кнопку поделиться и тут вы можете отправить этот видеоролик в Одноклассники в Facebook в ВКонтакте в Google в любые другие соцсети или просто на электронную почту другу или подруге. А когда вы будете отправлять мой видеоролик то просто вставьте свою ссылку текстом вместе с этим видеороликом и когда ваши друзья будут смотреть данное видео они зарегистрируются именно в вашу команду. Также друзья прошу вас обратить внимание что вот здесь в углу справа есть такая кнопочка. Когда вы нажимаете на нее то здесь обычно бывают какие-то интересующие меня вопросы и вы можете принять участие. Просто здесь выбрав ответ. Также, друзья, обязательно не забывайте ставьте лайки под каждым видеороликом, который вам понравится. Для меня это безумно важно. Если вы не подписаны еще на мой YouTube канал, то сделайте это обязательно прямо сейчас. У меня, дорогие друзья, цель до конца нового года набрать 10 тысяч подписчиков. Осталось буквально два месяца. Когда я наберу 10 тысяч подписчиков, я устрою какой-нибудь классный мегаконкурс. И разыграю что-нибудь интересное между своими подписчиками. Я очень надеюсь на вашу помощь, на то, что вы не просто подпишитесь на мой канал и будете смотреть видеоролики. А благодарность будете делиться моими видеороликами. Или рассказывать о моем канале своим друзьям. И поможете мне достигнуть цели в 10 тысяч подписчиков до конца 2016 года. И я буду вам безумно благодарен. Также друзья если у вас остались какие-либо вопросы. Задавайте их в комментариях под этим видеороликом. И я обязательно на них отвечу. Я читаю абсолютно все комментарии. И помните самое главное одну вещь любой может стать любым. Самое главное знать как. Ключ ко всему это информация. Ну а на этом я напоминаю, что с вами был Артур Роуз и я прощаюсь с вами. Пока-пока.